Добрый вечер. Добрый вечер. О чем общаетесь? Ну так, обо всем. А вы о чем? Да, что скажут, о том я общаюсь. Ну, в основном, э, ну, Украина с Россией общается о, о войне. И че, о чем общается? Ну я не знаю, о чем вы там думаете, что у вас в этой дебильной голове вашей русской. А почему у нас дебильной, у вас нет? Мы не нападали на, на вас, русских. Ну, вы своих же убивали. На вас дебилов конченных, мы не нападали. Почему вы своих же убивали тогда? У вас почти. Мы даже... своих убивали. У вас вы, почти Вы, сука, дебилы, подумайте о своем ебаном дебильном мозгу, блядь. Как вы могли сами себя убивать? Вы что, дебилы, блядь? У вас что, вообще мозга нет? Вы, твари, блядь, ебаные. Да, блядь, как вы могли сами себя убивать? До 2014 -го года, пока вы не забрали Крым, блядь, никто никого не убивал, блядь. Пока вы не пришли в нашу страну Почему вы пришли, блядь, э, в Грузию, блядь? Вы тоже вы там, блядь, сами себя тоже там убивали, блядь В Украине сами себя убивают Вы дебилы ебаные, блядь Сука, вы когда, блядь, проснетесь? Сука, конченые твари чтобы вы все поздыхали Мать, которая тебя родила чтобы она, сука, от рака Сдыхала, очень-очень больно, блядь И ты, и твои дети от рака, чтобы, сука, сдыхали, понял? Пидорас ты ебаный, блядь. Не переключай, Если ты дебил, не, не поймал. Ну, твоя... твоя мать, чтобы она студа, блядь, блядь. блядь. Выскажись. И твоя жена, которая. Тебе пизда, сука, блядь, сняла ее пизда. Которая родила тебе детей. Понял, Пидор, ебаный, не переключайся, не переключайся, блядь. Чтоб ты сдох и твою. Твою отрака сдыхали. В муках, в муках, чтоб вздыхали. Понял, Пидорас? В муках, твои дети. Говори, говори, говори.